Ну, торт очаговенный, просто у меня когда маленький, блядь, сука, еще упал на пол, ну и хрен с -то. невкусный торт, его не жалко растоптать, да? у меня очень был, и всегда приходил с как правский, знаете, раньше был, шоколадный, шоколадный, с таким тоже сказки приходил какая-то сука, друзья, это была сказка, понимаете? это была в детстве у меня сказка а это, блядь, какая-то, не знаю это не сказка, это а это, блядь плохая сказка, друзья, Во, плохая сказка тут один этот соевый крем я не знаю, какое он там, пальмовое масло, блядь и все, и больше ничего здесь, даже вот, видите Ничего больше есть, такого нету ценного.